Орудие, которое изобрел инженер Леонтьев, имеет огромное оборонное значение. Работа Консульского бюро в Келябинске закончена. и с полным успехом. На днях Леонтьев выезжает на фронт для испытания своих орудий в боевой обстановке. Понятно? Понятно, товарищ комиссар. Но это не все. Мы получили косвенные данные о том, что немцы очень заинтересовались Леонтьевым и его работой. Возможно, что они пойдут на самые коварные комбинации. Ну что же, будем не только оберегать Леонтьева, но постараемся нащупать немецкую агентуру. Товарищ Сергеев, вам дается специальное задание. Однако вы заметно постарели, господин... Э... На этот раз Петронеску. А, Петронеску. Под глазами мешки. Что ж делать, господин Драгомаров? Время горячее, много работ. Однако ближе к цели. Я приехал сюда в связи с одним делом. Речь идет о московском изобретателе Леонтьеве. Которого необходимо обезвредить. Чем могу быть полезен? У вас будет место связи с Москвой. Ведь вы живете в нейтральной стране. В прошлую войну я тоже работал в нейтральной Испании. Кажется, мы с вами встречались тогда в Мадриде. О, я там начинал свою карьеру под руководством майора Крашки. Золотое время. А где сейчас, господин Крашкин? В Восточной Пруссии. Он руководит там школой диверсантов для работы в России. Но вернемся к инженеру Леонтью. Не нужно так волноваться, ведь письма из Ленинграда идут очень долго. Нет, чувствую, сердцем чувствуешь, с Сергеем что-то случилось. Заболел, наверное. А как я уговаривала уехать из Ленинграда? Нет, говорит, Ваша, ни за что не уеду. Как я брошу родной город, технологический институт? Зачем я уехала, его дура эта. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. А вот, выпейте воды. Спасибо. Совсем распустилась. Эта война нас так ленинградцев потрепала. вы, случайно, не ленинградец? Я учился в Ленинграде. Да что вы! Я вот как ленинградца встречу, так на душе даже легче делается. вот с родным повидалась. Вы где учились? В технологическом. В технологическом институте? Так вы, значит, моего мужа учились. Профессора Зубова. Как фамилия-то ваша? Леонтьев. Леонтьев? Бори Леонтьев? Голубчик вы мой! Сколько раз мне Сергей Платоныч, о вас рассказывал! Ведь вы были его любимым учеником. Как поживает, Сергей Платонович? Об этом-то я и сокрушаю, милый мой. Ведь я по его настоянию эвакуировалась в Челябинск. И вот представьте, третий месяц от Сережи ничего не получаю. Да что же мы здесь стоим? Зайдемте к нам в купе. Чайку попьем. Знакомьтесь, моя соседка по купе. Простите, а я и сама не знаю, как вас величать. Наталья Михайловна. Леонтьев. Представьте, какая приятная встреча. Ученик моего супруга. Кушай, друг, В золотом рассвете соскует ветер Среди ветвей Тебе не ветви Поют не ветер Это голос души моя И горьких идей Разлу не хорошим днем остается путь, и чально сердце тревожит разлуч. Поручена охрана конструктора Леонтьева. Вы должны сопровождать его всюду. Но сам Леонтьев не должен знать, что его охраняют. Леонтьев должен думать об одном, только о своей работе. Обо всем остальном обязаны думать мы с вами, Бахметев. Ясно? Ясно. Ну вот, хорошо. Разрешите выполнять? Мария Сергеевна, здравствуйте. Машина ждет вас. Мария Сергеевна, я могу довести вас? Немного буду благодарна, ежели довезете старуху до гостиницы «Москва». Пожалуйста, Мария Сергеевна. У меня ведь тоже там заказан номер. Ленинград у меня уже все благополучно. Дело только за самолетом. Вот обрадует Сергей Платоныч, когда расскажу ему о Боре Леонтьеве. Разрешите мне уж вас так величать, по-матерински. Сделайте должен, не Марья Сергеевна. Я у телефона Так Я готов Машина у подъезда? Сейчас выйду Простите, Мария Сергеевна Борис Николаевич Куда это вы собрались? Да тут недалеко. По делу. Заходите вечерком. Когда вернёшься? Обязательно. Если не задержусь. Случайно, где товарищ Леонтьев из 316 номера. Что чувствую, к нему в дверь никто не отвечает. Товарищ Леонтьев уехал. А не скажете ли куда? Карта на фронт, товарищ зубов. Ненадолго. Номер оставлен за ним. Простите, пожалуйста, нет ли у вас гривеночки? Пожалуйста. Благодарю вас. Докладывает Бахметьев. Да, он только что уехал. Мне пришлось задержаться. Дело в том, что в гостинице проживает некая Зубова Мария Сергеевна. Приехал в одном поезде с Леонтьевым. Старается встречаться с ним не в миру любопытно. Так. Так, так. Обязательно наведем справки. Но счастливого пути, капитан. Товарищ Лавренко, заинтересуйтесь Зубовой Марьи Сергеевны, проживающей в гостинице «Москва». Результат доложите завтра. Слушаюсь. Есть что-нибудь нового? Да. Получено сведения, что из Бухареста в Софию приехал Петр Веннингер под фамилией Петро Теперь он уже петронеску Интересно. Сейчас 10 часов 12 минут. По документам Зубова является женой ленинградского профессора. На сегодня она отправила телеграмму в Софию. Вот текст телеграммы. Любопытно. Продолжайте наблюдение. Есть. Запросите они Ленинград. Слушаюсь, товарищ полковник. Только что расшифровано донесение московского агента 117 прибывшего через Сакию. Конструктор Леонтьев выехал из Москвы на центральный фронт машиной номер 1012. Ведению можно верить. Агент 117 достаточно известен. Это старуха Карлсон. А вами предпринято? Мобилизована вся русская агентура. Сакию ждет приказаний Петер Вайнингер, работающий под фамилией Петронеско. Вот последние фотографии Леонтьева, которую мы достали с огромным трудом. Вызовите Веннингера и передайте ему от меня. Если Леонтьев будет взят живым, Веннингер получит рыцарский крест с дубовыми листьями. Если Леонтьев будет убит, Веннингер получит только железный крест. Если Леонтьев не будет обезврежен, Веннингер получит пугу в затылок. Последнее, пока не передавайте. Ваш маршрут, господин Петренеский. Берлин. Полковник Свиридов, командир артиллерийской бригады. Очень приятно. Капитан Бахметьев. Счастье познакомиться с конструктором орудия Л2, о котором как много слышал. Э, Установку уже здесь? Здесь, здесь, готова к действию. Завтра с утра вашему орудию л 2 будет предоставлено первое слово. А пока прошу с дороги отдохнуть и взыстить у нас по-фронтовому. Еще раз спрашиваю, что сделано для того, чтобы найти Леонтьева? Не людей, денег, поднимите на ноги всю агентуру. Леонтьев должен быть найден во что бы то ни стало. Это приказ фюрера. А я соскучилась по вас. Как живете, душенька? Очень хорошо. Вы собираетесь уезжать с ансамблем филармонии на гастроли? Куда? В Алматы. Прекрасные условия. Вам придется изменить ваш маршрут, Наталья Михайловна. Как? Опять? Я согласилась туда помочь вам познакомиться с этим инженером только потому, что вы обещали сохранить жизнь моему мужу. Обещание будет выполнено. Да, но как и а могут. Пока мы должны сделать все возможное, чтобы немедленно завтра выехать с концертной бригадой на фронт. Надо срочно разузнать, где находится инженер Леонтьев. Судя по тому, что он уехал ненадолго, его надо искать на центральном фронте. Нет, нет, никуда я не поеду. Я не могу больше. Каждую ночь я жду, что за мной придут. Нет, нет, нет. Душенька, это последнее поручение. Даю вам слово. Вы пойдете в ваше концертное бюро и заявите, что просите отправить вас на фронт. Прилив патриотизма и прочее вас охотно возьмут. Добейтесь отправки именно на центральный фронт. А если мне не удастся найти Леонтьева? Тогда я вам не завидую. Сердце в сердце помнит все, что было создано, Радовая с ней люмя. Куда деть не летит, нож тянет вперед. Мы с тобой любовь нежность, не упадем, я же отвязана, и Светой надеждой живу, День придет в отсман за раз. Увишь, я на его, Они ко мне отснят и Тихим дыханием садят на воспнал, Герцог вернется, весна на новый Тыку твою ни аю. Да, тишина, что перестаешь понимать, где находишься. Очевидно, наша артиллерия где-то очень далеко отсюда, правда? Артиллерия? Да. Простите, я не в курсе дела. Давайте лучше поговорим об искусстве. А, наверное, я задаю лишние вопросы. Нет, нет, что? Передайте мне консервы. Мне очень грустно, что вы покидаете нас, Наталья. Мне надоело сидеть. Пойдемте погуляем. С удовольствием. Кто знает, увидимся ли еще когда-нибудь с вами Наталья Михайловна. Ничего, товарищ артиллерист. В наше время быстро забывает и утешается. Кроме того, я любила, А вы так влюблены в свои пушки. О, это опасная соперники. Что может быть страшнее этих огнедышащих чудовищ? Чудовищ. У нас теперь появилось кое-что пострашней. Новое орудие Л-2. Как вас зовут? Леонид. Леонид. У угу. меня уже был влюблён этим Леонид. вы будете мой Л-2. Странное название. Л-2. Наверное, по фамилии конструктора. Да. Кстати, я увидел недавно. Но это секрет. Мой милый Л-2. Какой что для меня секрет, если Борис Николаевич Леонти? Мой хороший знакомый. Я даже собираюсь его навестить, ведь он здесь недалеко. 30 километров, деревни, большие кресты. Но только, пожалуйста, Наталья Михайловна, это я сказал только вам. Я знаю, что такое военная тайна. Однако, чтобы стало прохладно. Пойдемте обратно. Пойдем. А, Наталья Михайловна. А теперь попросим Наталью Михайловну Осенину спеть нам что-нибудь на прощанье. Просим, просим. Дайте мне гитару. Послушай, друг, в голодом рассвете Ветер среди ветвей Тебе не ветви поют, не ветер Это было души моя И горький день, что в разлуке крожит Хорошим днем остается путь. Печаль нам сердце тревожит, разлука поможет, любви не мешает грудь. Печаль нам сердце тревожит. Что с вами, Наталья этими консервами придется лезть в госпиталь доктор ради бога я не хочу в госпиталь отправьте меня домой в москву у меня там дядя профессор венгеров институте скрифосовского товарищ полковник сейчас в москву как раз пойдет санитарный у -2. очень хорошо отправь дальше сниму этим самолет Есть. Когда этот лейтенант проболтался, я сделала вид, что мне дурно. Меня усадили в самолет, и через два часа мы были в Москве. Душенька, вы талант. По вашему приказанию установлено наблюдение за Марией Сергеевной Зубовой. Она изредка встречается с некой Осениной. Кто такая? Артистка, исполнительница лирических песен. Недавно вернулась с Центрального фронта. Центрального фронта? Да, она туда ездила с концертной бригадой. Осенина Наталья Михайловна. Так-так, продолжайте. К сожалению, данные наблюдения пока ничего существенного не принесли. Мария Сергеевна Зубова жена ленинградского профессора. Мне кажется, безобидная старушка. Майора Цветкова ко мне. вы узнали о Зубовой? По вашему приказанию я запросил Ленинград о Зубовой Марии Сергеевне и о ее муже профессоре Зубове. Ну-ну. Только что получен ответ. Читайте. Зубова Мария Сергеевна, жена профессора, умерла 8 месяцев назад и похоронена на Преображенском кладбище. Вот справка. Да, Я нечего сказать. Безобидная старушка. Зубову арестовать немедленно. Певицу тоже. Слушай, товарищ полковник. Никогда не делайте поспешных выводов, Лавренко. Прошу прощения, господин полковник. Агентура донос, что Советский фонд разведкой задержан наш агент. Номер 77, 13 и 41. Жаль. Это были лучшие мои ученики. У этих русских поразитный нюх на наших людей. С каждым днем становится труднее работать. Я полагаю, что лучше всего остановиться на варианте номер три. Я берусь его выполнить. Узнаю, Петер Вайнингеров, но в таких случаях фронт, вероятно, получает извещение из Москвы. Все предусмотрено. Наши люди в Москве отправят такую телеграмму. Вы сможете изготовить для меня документы? О, у нас это дело поставлено лучшими специалистами. Так. Люди? Кто вам нужен? Человек пять. Тебе смазливых комсомолки, пожилой пролетарий, ну и кто-нибудь из интеллигенции. Можно. У меня есть несколько субъектов, которые сожгли за собой все мосты. Кроме того, подготовьте мне все о городе Иванове. Иванове? Карты, фотографии, истории города, несколько ивановских сторожилов. В нашем деле чепуха, мелочь могут все погубить. Да, ну. Но... Время не ждет. Начнем с отбора людей. Антоня, на народе Кабасомолки, дочь Петлюровского офицера, бежавшего в Германию. Родилась и выросла в Гамбурге, но хорошо владеет русским языком. Способный агент. Три раза переходила линию фронта и приносила ценные сведения. О, и Яволь, Роберт. Вторая Комсомолка, имя Ирина. До войны служила в Смоленске, в ателье Мод. Когда мы туда пришли, сошлась с офицером и начала работать на нас. Достоинство, типичная внешность, нравится мужчинам. Недостатки, замедленный рефлекс, плаксиво, глуповато. Вы стояли в Комсомоле? Подавала заявление. Меня не приняли. Почему? За поведение. За дурное поведение. Краску стереть. Иван Кутерин на роль пожилого пролетария. Конторщик Минского кожевиного завода. Старый провокатор царской охраны. Так точно. Недостаток, склонность к спиртному. Но последнее время воздерживается. В общем, ценный агент. Савранской Игнатий Аполлонович, бывший адвокат, репрессирован советской властью за взятки и злоупотребление выдал нам в Гомеле много большевиков. Моя преданность германскому командованию с одной стороны и ненависть к большевикам с другой. Ясно. Достоинство знает немецкий язык. Недостатки труслив. Господин полковник, бывают обстоятельства, когда духовные качества человека... Ясно. Любите много говорить? Если не научитесь держать язык с зубами, бездернем на первом дереве. И, наконец, Зубков на роль молодого рабочего. Сын кулака дезертир. Приговорен к расстрелу, но бежал из-под охраны. Недостаток боится советской кары. Это же и достоинство. Увольте, господин полковник. Нельзя М мне туда... Молчать! Можешь идти. Что ж, как будто ансамбль неплохой. Да, но над этими субъектами придется еще поработать. Готовьте подарки для своей крашки. Подороже и побольше. Шоколад, папиросы несколько ящиков хорошего вина, чтобы было солидно и убедительно. Понятно. очень сведение, что в школу гестапо-полковника Крашки прибыл господин Петронеску. О, это старый знакомый. Он в них считается лучшим специалистом по России. В этом случае, это птица большого полета, если Петронеску Внезапно перелетает из Софии к полковнику Крашки. Это значит, готовится серьезная операция. Передайте задание. Установить, сколько времени пробудет Петронеску в школе Гестапа, Когда, куда и каким видом транспорта отбудет. Все. Слушаюсь. Можно начать высадку. железнодорожный розет далеко. В трех километрах отсюда. Сбавляйте газ, сейчас будем прыгать. Внимание! Ты готовишь к прыжку? С ним. Все равно с такой рожей он никуда уже не годился. Ну? Ну, надеюсь, господин адвокат, вы теперь не станете вступать в дискуссию. Что? Нет, нет! Нет! Садится. Благодарю вас. Ваше имя, отчество, фамилия? Мария Сергеевна Зубова, я уже говорила. Эвакуировались из Ленинграда? Да, из Ленинграда. Значит, из Ленинграда. Профессор Зубов, ваш супруг? Мой муж. И об этом вы говорили в прошлый раз. Совершенно справедливо. Когда изволили воскреснуть? Я не совсем понимаю вас. О чем идет речь? Речь идет о вашей смерти, к сожалению, имевшей место в 8 месяцев тому назад. Извините, что мне приходится касаться столь грустных обстоятельств вашей биографии, но по долгу службы... Простите, но я не понимаю ни вашего тона, не ваших слов. Очевидно, вас следует понимать в переносном, так сказать, воносказательном смысле. Нет, почему Напротив, я попросил бы понимать мне именно в прямом смысле. Поскольку ним установлено, что вы скончались 8 месяцев тому назад, то я прошу разъяснить, когда именно, при каких обстоятельствах и с какой целью вы воскресли. Правда. При моем возрасте и в моем положении не до шуток, гражданин следователь. Могу вам только сказать, что я еще ни разу не умирала. И пока делать этого не собираюсь. К сожалению, я никак не могу с вами согласиться, гражданка. Ибо установлен факт не только вашей смерти, но даже и места, где вас похоронили. Погребли, так сказать. Преображенское кладбище, 21-й ряд. Могила номер 10456. Мне не совсем удобно фиксировать ваше внимание на этих грустных деталях. Но вы, сударыня, уже 8 месяцев мертвы. Вы, простите, покойница. Вот справка о вашей смерти. Вот выписка ленинградского ЗАГСа. Вот судебно-медицинское свидетельство. И, наконец, справка преображенского кладбища. Не угодно ли ознакомиться? Не угодно. Ну что ж, я думаю, что запираться нет смысла. И я так думаю. Я действительно не Марья Сергеевна Зубова. Наконец-то. Давно бы так. Я выкрала документы покойной Зубовой, чтобы получать еще одну продовольственную карточку. Только для этого? Только. Как экспромт не дурно, но малоубедительно. Идите. И придумайте что-нибудь по остроумнее. Увидите. Сейчас должны подъехать. Здравствуйте, полковник. Здравствуйте. Представитель Иванского областного комитета партии. Петров, руководитель делегации трудящихся, решите предъявить документы. Пожалуйста, вам представить делегатов. Тоня. Здравствуйте, товарищ Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Товарищи, позвольте мне передать вам привет от трудящихся Ивановской области. Мы, товарищи, от мала до велика следим за вашей доблестной борьбой. И в тылу своих станков Стараемся быть достойными вас, товарищ. Это вам нужно аплодировать. <сؤال> <сؤال> Что, не курит? Спасибо, не курю. Пожалуйста. Вот с тех пор я и сижу в Иванове. Вы знаете, я сам Ивановский. Ну, а позвольте узнать, как ваш фамилия? Бахметьев. Бахметьев, Бахметьев. Я на Успенской улице жил. Рядом с собором? Нет, немножко дальше на горе. Ах, там. Ну как там у нас? Как наши фабрики? Ничего, лен есть, Хлопка тоже подвозит. Ну, конечно, товарищи, сейчас в основном работаем для армии. Ах, товарищи, если бы не немец, таких расцветок тканей мы добили. Ужасно смешливая девчишка. Приятно, приятно встретиться с земляком. Товарищ Леонтьев, ваше здоровье. Подождите, мы с вами не знакомы. Я тоже здесь в гостях. Откуда? Из Москвы. Надолго? Э, завтра уезжаю. Вот, мы тоже завтра трогаемся. Вот и хорошо, поедем вместе. Товарищ Тузов, завтра уезжает инженер Леонтьев. Вы будете сопровождать его в качестве шофера. Есть. Леонтьев есть с делегацией. Но на всякий случай вы. Одним словом, вы мне за него отвечаете. За вами пойдет машина с нашими сотрудниками, вы их не знаете. Понятно? Понятно. Я поеду вперед. Есть. Как нельзя лучше. Истованная осень на ко мне. Слушаюсь. Садитесь, гражданка осень. Я знаю, гражданка Осенина, что вы находитесь в тяжелом моральном состоянии. Да. Я чувствую, что я погибаю. Наблюдая вас, я склонен думать, что в вашей преступной деятельности... Это неправда, я невиновна. В вашей преступной деятельности вы явились жертвой каких-то темных сил, чьей-то злой воли. Так ведь? Нет, нет. Этому чувству я и приписываю ваше подавленное состояние. Между тем, признание облегчит и ваше сердце, и вашу участь. Нет, нет, мне не в чем сознаваться. Я ни в чем не виновата. Допустим. Но если предположить, что вы говорите правду, то объясните мне, почему вы отказались от поездки с ансамблем филармонии в и настаивали на поездке с концертной бригадой на Центральный фронт? Не знаю. Мне почему-то так хотелось. Не можете объяснить. Да. После концерта на аэродроме вы почувствовали себя дурно и попросили немедленно отправить вас в Москву. Однако в Москве вы не обратились за помощью ни в одно лечебное учреждение. По дороге мне стало легче. Но вы не ночевали дома, где вы были ночью. Есть вопросы, на которые женщина может не отвечать. Вы намекаете на роман, на любимого человека. Но вы же сами говорили, что горячо любите вашего мужа, верные ему. Чему же верить? По дороге я потеряла сознание и добралась домой только утром. Только что вы сказали, что вы почувствовали себя лучше. В самолете. А на улице мне опять стало дурно. Вам не могло стать дурно по одной простой причине. Консервы, которыми вы изволили отравиться, оказались абсолютно доброкачественными. У нас есть лабораторный анализ. Значит, за мной следили еще тогда, на фронте. Совершенно верно. Кроме того, вы заявили, что в институте Склифосовского работает ваш дядя, профессор Венгеров. Но он действительно там работает. И он действительно дядя. Но не ваш. Он чужой, дядя, и никакого отношения к вам не имеет. Кто ваш муж? Военный. Лейтенант. Где он сейчас? В плену. Откуда вы знаете, что ваш муж в плену? Откуда вы знаете, что ваш муж в плену? Мне об этом сообщил один человек. И этот человек попросил вас выполнить одно небольшое поручение, пообещав, что за это немцы пощадят жизнь вашего мужа. Так? Откуда вы знаете? Кто этот человек? Говорите. Я не виновата. Я познакомилась с ней в Челябинске, и она втянула меня в эту грязь. Каким образом? Она привезла мне письмо от мужа из Лена, Его расстреляют, если я не... Если вы не станете шпионкой. Как фамилия этой женщины? Зубова. Марья Сергеевна Зубова. Зубову ко мне. Значит, она уже у вас? Значит, вы все уже знаете? Боже, зачем я так лгала? Вы можете исправить это полным признанием. Хорошо. Вы уже, наверное, знаете, что она в Челябинске следила за инженером Леонтьевым. Конечно, знаю. Когда он уехал в Москву, мы поехали за ним. Потом она узнала, что Леонтьев на фронте. И приказала мне найти его. Ну, а дальше вы ведь все знаете. Что сделала Зубова после того, как вы нашли Леонтьева? Не знаю. Уведите арестованных. Вы готовы? Нет? Обязательно. Только вот не сидит, не улевает в машине. А то, товарищ полковник, предлагает другую. Что что вы, помилуй, места хватит. В компании ехать веселей. Ага. Торапливайтесь, машина ждет. Сейчас выйду. Рода, рода, родная, родная, О, земляк! Здорово, товарищ ну как отдохнули, товарищи? Тревоскладно спал, как убитый. А я решил, что у вас бессонница. Почему? Да перед рассветом вы что-то долго ходили около даже курили. а А, -а, -а. в комнатской привычке работать подосчено. А вы чего не спали? Да так что-то не спалось. Скажите, товарищ Петров, да? А что вот это? ну как ее, Ирина? А, -а, -а хохотушка. Да-да. Что она, комсомолка? Комсомолка. А что? товарищ Макривей, понравилось? Да? Благодарю вас. Ехать. Я готов. Вот туда, пожалуйста. Вот что, Марья Сергеевна, дальнейшее сопротивление без смысл. Ваша шпионская деятельность установлена. Давайте показания. Я ничего не знаю. Я все сказала. Вы будете говорить или нет? Почему вы со мной так разговариваете? Уважайте хотя бы старость, ведь я вам в матери гожусь. Что бы вы сказали, если бы так разговаривали с вашей матерью? Вы правы. С моей матерью так не разговаривали. Когда Гестапо арестовал ее в Калуге, с ней не разговаривали, ее просто били. Били и пытались. А потом отрубили ей руки. А когда освободили Калугу, я во рву нашел ее труп. Все. Перейдем к делу. Говорить будете? Приведите ко мне арестованную Осенину. Смотрите ваши показания, Осенина. Мы познакомились с ней в Челябинске. Незачем повторять. Может быть, вам удобнее говорить по-немецки? На этот раз мне не повезло. Но это все равно. Люди моей профессии, господин следователь, должны трезво смотреть на вещи. Что вас интересует? Задавайте вопросы. Можете идти. Каким образом и кому вы передали сведения о местонахождении Леонтьева? Очень просто. Послала шифрованную телеграмму в Софию. На телеграмме было поставлено время подачи 23.05. Это были координаты Леонтьева по карте? Совершенно верно. Я устала. Что вам еще от меня надо? Мне ведь почти 60 милостивых судей. Давно работаете? Еще с той войны. Ваша настоящая фамилия? Карлсон, Амалия Карлсон. Мой Значит, отец был крымским колонистом. Значит, вы немка? Да, я немка. Ну, товарищ Леончик, желаю счастливого пути. До свидания, товарищ поклонник. Товарищи, покидая вашу часть, позвольте мне от имени трудящихся нашей области, Потом мне было поручено сообщить в артиллерийскую бригаду, что к ним едет делегация с подарками от трудящихся Ивановской области. Это было труднее всего. Но в конце концов мне удалось и это. Ничего не скажешь. Виден солидный опыт. Но о том, как вы это сделали, мы поговорим в следующий раз. А сейчас не буду утомлять вас дальнейшими вопросами. Теперь мне все равно. Да, теперь для вас уже все равно. Уберите. Шифровальное говорит Ларцев. Немедленно радируется капитану Бахметьеву. Сюда, Давай, Спасибо, Спасибо, товарищ полковник. Спасибо за все. Хорошо. Привет капитану Бахметьеву. Всего хорошего. До новой встречи, товарищи, после войны, после нашей победы. Товарищ Пахметьев, где Леонтьев? Уехал. Надо перевязку. Товарищ полковник, телеграмма штаба фронта. Врача немедленно. Есть врача немедленно? Сверидову Пахметьеву. Делегация Ивановской области является немецкой диверсионной группой. Примите меры. Нарц. Лучше переждать. Правильно. Сварочек. Что случилось, товарищ водитель? Не нужно ли чем помочь? Он вверх впереди. Я решили подождать. Правильно. Береженного и Бог бережет. <связь> Верно. Береженого и Бог бережет. Ну что же, за хури, Спасибо. Пожалуйста, товарищи. Спасибо, я не курю. Пожалуйста, товарищ. А, понял? Опять сеть. И так попутчики. Да. С другой стороны, товарищи, зачем мы будем терять время? Бомбежка скончилась? А хоть бы и бомбежка. По крайней мере, будет, чем похвастаться дома. А на фронте побывали и бомбежки не видали. Верно, надо торопиться. Поехали. Что вы делаете, там бомбят? Ну, успокойтесь, успокойтесь, товарищ Савранский. <свят> Иногда и бомбежка помогает. зашло. Спустили две покрышки. Подозреваю умышленный прокол. Где машина с Леонтьевым? Ушла вперед. Там недавно бомбили. Коля, в машину. Не замедляйте шага, Кутерин, вы не на прогулку. Да ведь тяжело, господин Рейнгер. Болидная бомбочка. Прямое попадание в машину. Не завидуй тем, кто в ней ехал. Тем более, что в этой машине ехал инженер Леонтьев. Почему вы так думаете? Потому что труп лейтенанта Тузова. Ну, товарищ Бахметьев, можно ехать обратно. Все ясно. Надо доложить в штаб. Оля, разворачивай. Подождите, Мартынов. Выгляните сюда. Как, по-вашему, что это такое? Входное отверстие от пули, стало быть. Стало быть, прежде чем грузовик разбомбил, от Узова застрелили. Ясно, Мартынов? Ясно, но ведь Тихний-то <сосвязь> тоже погиб. Типичный прием гестафора. Для полной убедительности. Они своих не жалеют. Ну, как это называется, Мартынов? Черт тебе знает, как это называется. Называется грубая работа. Дескать, и так сойдет, не разберутся. Куда они могли скрыться? Едем в штаб для связи. Они инцинировали бомбежку грудовика, чтобы запутать следы и выиграть время. А, видимо, за ним пришлют самолет. Сейчас 6 часов. Вот что. Немедленно вылетайте на Печенежский разум и вызвать туда я ждал приказание, чтобы над линией фронта в этом районе непрерывно баражировали наши листовики. Надо во что бы то ни стало, любой ценой, перехватить и посадить немецкий самолет. Ну, кажется, мы можем остановиться. Мы ушли довольно далеко от дороги. Рядом поляна, это очень хорошо. Тоня! Да? готовься к передаче. Не свяжитесь с полковником Крашки. Господин Кутырин, не оставляйте инженера. Вот скоро может проснуться. Господин Вайнгерс, полковник Крашки слушает. Передавайте шифр. Полковник Крашки, доложите Берлин. Вариант номер три выполнен. Инженер Леонтьев в наших руках, точка. Ночью самолет самолет. Наши координаты 16 квадрат. 10 километров северо-восточной деревни Малые Корневищи, точка. На посадочной площадке выложим три костра, точка. Вайлингер, точка. Подождите. Пчался как на пожар. Не могу понять, как мы не расшиблись. Что нового? Немецкий самолет пока не появлялся. Передний край контролирует наши дистрептизы. Не против Что Не такие ребята. Так вот, товарищи. Поверьте, если бы вас так не ценили, то не стали бы для этой операции вызывать из Софии меня. Кстати, разрешите представиться. Дэнтер Вейненвер, он же Петров. Отойдите. Если вы будете вести себя умно, то станете почетным гражданином Великой Германии. Я говорю, совершенно официально по поручению германских властей. У вас будет свои заводы, лаборатории, виллы. Несколько миллионов в банке. Наоборот, малейшее непослушание, и я ни за что не ручаюсь. Господин Вайнгер, радиограмма. Поздравляю с успехом. Ночью к вам вылетит самолет. Полковник Рашке. Хорошо. Посмотревайте, что приказываете передать от вашего имени германским властям. Передавайте. давайте все, что я хотел сказать германским властям, уже говорят за меня мои Л.Б. Чертежи и расчеты я оставил в Москве. То, что сделал этот телевизор маскарад. На этом, считаю, разговор окончен. Все. Все. Можете еще добавить, что я плюю вашу самодовольную морду. Мой донорам стоит этого глупого оскорбления. Уверяю вас, господин Леонтьев, что в Берлине вы заговорите совершенно иначе. Они выложат вам на посадочной площадке три коста. И вот что. Передайте Вайнеру лично этот приказ о награждении его рыцарским крестом с зубовыми листьями. И скажите, что я его от души поздравляю. Будет исполнено, господин полковник. Везет отмываньеру, слишком везет. Кастри! Зажгай их Вам лично. Полковник Рашки просил передать вам свои сердечные поздравления. Разрешите мне присоединиться к ним. Прощай, матушка Русь! На фронта майор Сергеев отлично сыграл вашу роль. Разрешите познакомиться с товарищем Сергеем и поблагодарить его. Очень приятно. Конструктор Леонтьев. Майор государственной безопасности Сергеев. Скажите, а если вы немцы знали меня в лицо? Мы предусмотрели это. Когда мы узнали, что немцы интересуются вашей фотографией, мы им любезно предоставили фото майора Сергеева. О, чистая работа. Да, Сергеев, а что, господин Зенненкер, Видел вас в форме. Видел. Признаться, это доставило мне большое удовольствие.